Друзья, всем привет! Давно я не появлялась, теперь выпал мне такой шанс, дети в школе, мне их забирать где-то через 2 часа, поэтому есть возможность с вами пообщаться и немножко рассказать о бытии. Мы в этой квартире уже проживаем в Испании, в Мадриде, в этой квартире проживаем уже где-то полтора месяца скоро будет два видео по поводу коммунальных платежей я еще не делала потому что мы еще как таковых коммунальных платежей не получали мы все в ожидании оказывается как нам сказали что в зависимости от того, с какой компанией ты заключил договор У них у всех разные условия Кто-то присылает раз в месяц коммунальные платежи Там платежки за свет, за отопление А кто-то присылает раз в два месяца Ну, похоже, что у нас раз в два месяца будет Ну, в принципе, это удобно вот. Но все равно мы такие, вот, знаете, как это В ожидании, в ожидании чего-то, нечто таинственного А Единственное, что мы заплатили за воду Вода нам обошлась 20 евро. Я считаю, что это абсолютно нормальная цена. Мы, в принципе, себя не ограничиваем в воде. И, кстати, тарифы на воду не поднимались в Испании. В Испании? Или в Мадриде? Не знаю. Наверное, в Мадриде. В течение 8 лет цена без изменений. Вообще нет подъема цен. Правительство Испании недавно выступило с тем, что сказали на газ отопление цены будут подниматься на продукты питания цены будут снижаться но я как-то так сомнительно в это верю потому что цены действительно в магазинах растут вот то что я наблюдала вот к примеру приведу пример такой самый простой на детских печеньках которые мои дети любят я их летом покупала в супермаркете пачка печенья они в виде пончиков стоила 50 52 цента, сейчас я покупаю ту же самую пачку, она стоит 78 центов или 79 центов, ну то есть вот, вот настолько значительно, я еще очень люблю... Морские водоросли добавлять в салаты, в супы, я их покупаю в Алькампы, в Карифуре они дороже, в они всегда стоили 2 евро, сейчас я их приехала покупать, они стоят 2,59, вот так вот потихоньку потихоньку растут цены на все, поэтому где там будет снижение цен, я не знаю, ну, возможно и будет, так что коммуналочку мы ждем. В ожидании, я потом все обязательно расскажу. За интернет мы заплатили, но интернет у нас фиксированный тариф, 20 евро мы тоже оплачиваем. Вот Что я наблюдаю? Я наблюдаю, что к нам приходит женщина в наш подъезд, убирает раз в неделю, убирает очень хорошо, моет вообще все этажи, коврики у всех вытрушивает. Что это за женщина, я не знаю, на кого она работает. Это скорее всего, на ту компанию, с которой мы заключили договор, которая является владельцем этого дома. Но что самое приятное, что мы не платим за ее услуги. Но это, видимо, входит в ту стоимость оплаты, которую мы производим ежемесячно. Стирка. Значит, здесь вот э, по поводу стирки хочу сказать, что мы приучили стирать только по выходным. Раньше, живя в Украине, мы стирали каждый день. У нас были горы, белья, и мы каждый день запускали машинку. Я не знаю, как так происходило. Сейчас мы как-то... У нас тоже горы, белья, потому что семья большая, но мы стираем э, только по выходным, раз в неделю. Почему? Нам сказали стирать только лишь в эти дни, либо в праздничные, потому что все остальные другие дни очень большие тарифы, высокие. Поэтому ну, мы как-то уже приловчились. У меня есть... Распределение вещей на неделю И в принципе их хватает А уже суббота, воскресенье, уже два дня У нас глобальная такая стирка И в принципе она у всех Потому что слышно даже через стены Что все стирают, стирают, стирают и это начинается движение Наверное с часов 6 утра С 5 но ну, очень-очень Рано начинают запускать стирку соседям. Хочу вернуться к ценам в магазине на продукты питания, что цены не дешевые, цены поднимаются. Но хочу рассказать об открытии для нашей семьи. Мы открыли для себя рынок обычно выездной рынок, как все рынки, где очень все шумно, громко, всего очень много. И мы сейчас стараемся покупать овощи, фрукты, какие-то соленья. Стараемся покупать все на рынке. Это очень удобно. Этот рынок выездной, он бывает, ну я так понимаю, что, наверное, в каждом районе есть этот рынок. Потому что соседний прилегающий район, вот рынок, по средам в нашем районе по пятницам если мы что-то не успели в нашем купить то мы в среду идем в соседний район это очень удобно и благодаря рынку мы сэкономили свой бюджет наверное в три раза это но ну, это просто здорово, это так приятно, честно говоря, финансово приятно. Мы когда заходим в супермаркет, мы уже вообще не смотрим на эти отделы, там где фрукты, овощи, мы про этот отдел забыли. Реально очень-очень дорого на фоне рынка, мы сейчас понимаем, что очень дорого. Вот Я сейчас вам приведу примеры, чтобы вы понимали по цене, какая экономия, что почем. Вот допустим, на рынке есть все. Ну, это как обычный рынок. Все кричат, что-то дают пробовать. Где-то дают какие-то просто подарочки в виде там одной апельсинки, одного бананчика. Если с детьми пойдешь, так точно можно отдельную сумку брать. И куда тебе там по яблочку положат, либо по апельсинчику, по мандаринчику. В принципе, это приятно. Ну, вот смотрите, допустим, приведу пример. Значит, авокадо авокадо в магазине стоит 350 это минимальная цена а то и выше. Бывают, конечно, в супермаркете делают какие-то скидки акции, но это крайне редко. На рынке мы покупаем авокадо по 2 евро. Это самая-самая красивая авокадо. Можно купить и дешевле, но оно уже будет такое мягенькое. Значит, что касается томатов, томаты вообще пользуются спросом большим в Испании. Испанцы любят томаты, они много чего с них делают, много разных сортов всяких. В магазине мы покупали раньше помидоры по евро, евро 80, евро девяносто и выше да, цена шла. То на рынке часто мы видим акции ну, практически везде. Они делают такие таблички, на них пишут маркером два килограмма томатов по одному евро, либо три килограмма по евро пятьдесят. И я вам хочу сказать, что это вкусные сорта. Это не какие-то там плохие помидоры, которые вот уже еще немножко полежат, и все, и скоро испортятся. Нет, это вкусные, большие бывают такие красивые, розовые, знаете, огромные. Бывают коричневым бочком, ну, такие как вот их шоколадные, по-моему, называют этот сорт. Он тоже очень необычный. Так, теперь, что касается... Огурцы. На рынке мы покупаем евро 50, евро 80, в магазине цена там от 2,50 и выше. Апельсины вообще роскошные цены. Ты покупаешь 5 килограмм за 2, либо 3 евро, 8 килограмм за 3 евро. Вот такие вот акции в зависимости от того, какой ты хочешь апельсин. Тонкошкуры, толстошкуры, да, один для э, сока очень хорошо подходит, другой просто кушать. Яблоки тоже цена почти в два раза дешевле. Такие фрукты, как груша, слива, что там еще? Груша, слива, яблоки, виноград, все по евро. Все по евро, это дешевле просто и быть не может. Манго тоже очень хорошая цена, но цены бывают меняются в зависимости, я, ну, я не знаю от чего, но бывает такое, что вот в эту неделю там манго стоит по 2 евро, следующая неделя 2.50 и какое-то на такое страшненькое, то есть, ну, как говорится, день на день не приходится прошлый раз, когда мы были на рынке, на рынке было очень много клубники. Сейчас видно сезон клубники, а Испания славится несколькими сезонами. Очень классная цена, всего 1 евро за килограмм клубники. Клубника сладющая. Это впервые, когда мы попробовали клубнику с рынка, и мы... Обрадовались Очень-очень сильно обрадовались. Потому что, когда мы только впервые попали в Испанию, мы клубнику покупали весной, был сезон, покупали в супермаркетах, она нам жутко не понравилась. Какую бы мы ни выбирали по цене, да, там самую дорогую, либо самую красивую, либо самую мелкую, что нам казалось, она намного слаще будет. Нет, оно все вот трава травой, все трава травой. А это реально вкусняшка была. Единственное, чего мне не хватает, мне не хватает... Наверное, это будет странным, но мне не хватает укропа. Его здесь действительно очень мало, на удивление. На рынке может быть в некоторых точках, и то тебе нужно успеть его приобрести, потому что его быстро разгребают. На самом деле зелени очень много, и она продается огромными пучками. Очень много петрушки, сальдерея, мяты... Потом всевозможных еще каких-то листочков, о которых я даже знать не знала И что с ними готовят, я тоже не знаю Мне очень нравится, что рынок такой вот яркий, живой, яркий в плане того, что я вижу на прилавках Никогда не заканчиваются цукини, никогда не заканчиваются баклажаны Всегда есть огурцы, помидоры редис. Вот то, что у нас считается сезонным, то здесь сезон круглый год на все это. И это очень радует. Это радует, что я открываю свой холодильник, и там правильные продукты. Много овощей и фруктов. Вот это то, что я люблю. Поэтому магазин мы сейчас посещаем только, чтобы купить там какое-то мясо, либо моющее средства. Это очень классно три раза мы сэкономили свой бюджет. Если кто-то проживает в Испании и не знал об этом, вот обратите внимание. Теперь хочу рассказать вам о праздниках в Испании. Это просто отдельная, очень интересная тема, о которой можно говорить, наверное, вечно. В Испании праздники не заканчиваются никогда. Вот кажется, что все вроде череда праздников прошла, но нет они сразу же начинают готовиться к каким-то новым праздникам. То есть это нескончаемые постоянные подготовки. Прошли новогодние праздники, Рождество, Новый год, Четыре короля. все смели с прилавком. И сейчас на прилавках появились всевозможные сердечки, цветочки. Все готовятся ко Дню Любви. Очень мне понравился праздник «Четыре короля». Я просто под впечатлением от этого праздника. Он очень необычный, очень красивый, со своей историей. Мы впервые принимали участие в этом празднике. Сейчас расскажу, что это значит. Значит, в каждом районе по главным улицам проходит парад в этот день. Парад, где переодеваются там девочки, мальчики в красивые костюмы, танцуют они в каких-то образах это все проходит по центральным улицам по тротуарам выстраивается большое количество людей все смотрят наблюдают за этим и во время парада разбрасываются конфеты конфеты леденцы жевательные конфетки вот просто разбрасываются тем кто пришел посмотреть на этот парад и следом уже едут три короля по очереди это такое зрелище, это очень красиво, очень красивые костюмы, все настолько продумано, и мы пошли на этот парад, пошли, взяли с собой по пакету, нам сказали, берите плотные пакеты, чтобы нас собирать конфеты, вы знаете, сколько мы конфет насобирали? Сейчас я вам скажу, Ринат собрал где-то 2,5 килограмма, Марк собрал 2 килограмма и Ян собрал полтора килограмма. И так собирает каждый ребенок. Конфет выбрасывают очень много. Единственное, чему, может быть, я ну не то чтобы расстроилась, но мне хотелось что-нибудь другое, потому что мы собрали в основном, это были все леденцы. Я не знаю, нам, наверное, на полгода хватит эти леденцы кушать. В других районах мне говорили, что там конфеты жевательные бросали. Нам немножко бросили жевательных конфет. Но за шоколадные я молчу, потому что найти здесь шоколадные, это вообще будет очень большим удивлением. А вот карамель мы насобирали очень-очень много. Вот. И еще очень интересная традиция этого праздника. Во всех магазинах начинают продавать такие вот красивые пироги в виде... Большого пончика, но э, как круг и внутри пустота, как кольцо такое. И ты покупаешь этот пирог, на самом деле он по вкусу об, ну, абсолютно обычный, простой. Вот Обычная простая сдобная булка, которая разрезана и смазана кремом, белковым. Ничего необычного, какого-то фееричного вкуса нет, но покупают все. Значит, чем интересна эта сладость, эта выпечка? Она интересна тем, что внутри вы можете найти две фигурки. Одна фигурка короля – это если ты, вот тебе повезет, все, ты нашел фигурку короля, и в этом году у тебя будет супер год, просто супер-супер год. И следующая фигурка в виде фасолинки, баба. И если ты получаешь фасоль, то тебе придется за этот пирог платить. Если тебе досталась фигурка короля, то сразу же в этой коробочке, где находится м -м, эта сладость, есть м -м, корона из бумаги сделана. Тебя сразу коронуют, надевают тебе эту корону на голову, ну и типа ты крутой человек. Вот такая необычная традиция, которая очень-очень-очень мне понравилась. И, пожалуй, это один из самых интересных праздников, как по мне. Так, теперь вернемся к нашему быту. Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу поменять шторы. У нас временно висят вот эти вот тряпочки, которые... Ну, они тоже называются шторами. Мы купили для того, чтобы завесить окно, потому что окно в пол. Напротив нас живут э, тоже люди в многоэтажных домах и... Ну, дабы к нам не заглядывали, чтобы мы не чувствовали себя как на сцене какого-то театра, мы купили временный такой вариант, и даже не гладила, вот как повесили, так и повесили. Вот, ну хочется уже привести в порядок это окно. И начали мы заниматься выбором гордин, шторы. С чем мы столкнулись? Значит, мы были в трех магазинах. В Икей, Лаура, Мерлен, и заходили в обычный местный текстильный магазин, там где тоже шторы, гордины, скатерти, подушки, в общем, все такое. И у меня такое большое разочарование во всем этом. Значит, смотрите, в основном здесь все уже готовое продается, готовые шторы там, с определенной шириной, ты не можешь взять там больше. да? Вот Мне хочется, допустим, широкую штору на все окно, не только на края окна, а на всю стену окна и набрать много ширины, чтобы сделать такую густоту красивую. Что я видела в магазинах? В магазинах шторы продают готовые, значит, по половинкам, метр сорок и метр семьдесят, по-моему, мы видели самую широкую. Значит, цена такой шторы одной половинки – 30, 35, 40 евро. Сейчас скидки можно купить за 20 евро, ну и так далее. Ну, то есть я не могу набрать вот ту ширину, которую я хочу. Хотя качество штор, я так смотрела, трогала. Очень приятные, бархатные, тяжелые. Ну, достаточно красиво бы в интерьере смотрелось. Но еще что мне не нравится, что они все вот с этими колечками, с люверсами. Мне кажется, это уже такой устаревший вариант. И хотелось бы потолочный карниз. То есть как бы тут тоже вот... Упираемся в такое непонимание да? Не то, чтобы хотелось И с гординами проблема Мне хочется Обычный, простой тюль К которому я привыкла Но парадокс, я не могу его найти Вот все, что более или менее Похоже на, на эту ткань На тюль, оно все равно не такое Вот какой-то как нейлон Все остальное в виде каких-то там Фактур С какими-то узорами Какие-то Рюши Что-то совсем не то, что мне хотелось бы Мне хотелось просто однотонный тюль Я не могу его найти Есть еще сетка Сетка более или менее как-то так смотрится неплохо И Прям вообще не знаю, не знаю Я склоняюсь к тому, что я буду Заказывать весь текстиль в Украине С помощью своей мамы Цены плюс-минус такие же, я уже узнавала, и мама узнавала. И, скорее всего, вот так вот по телефону мама мне будет отправлять видео. Мы будем выбирать то, что мне нужно, и отошьют, и потом пришлют сюда. Ну, а как по-другому? Не знаю. Возможно, где-то есть магазины, где ты можешь вот купить, и тебе отошьют, но я, по крайней мере, не видела. Я видела... В Ларе Мерлен отдельно был такой столик, где сидела девочка, там были каталоги и в каталогах ткани. Ну, там такие какие-то не все пестрые и цены, я понимаю, что это просто будет как Гитлеру война. Вот. Так что, скорее всего, буду вот так: обращаться за помощью к своей маме, за помощью к своей маме, отшивать и приводить в порядок окошко. По сути, у нас. Только два окна, где должны висеть гардийные шторы в нашей спальне. Но в нашу спальню мы купили уже готовые. Мы только ждем, когда придут сюда, чтобы перевесить вот этот вот карниз. Он обычный под люверсы идет. Он будет у нас висеть в спальне. А здесь мы хотим все-таки потолочный карниз. И задекорировать текстилем всю стенку. Так будет, мне кажется, красивее и уютнее. Но мне, по крайней мере, так нравится. Еще стал у нас вопрос по окрашиванию стен. Сережа очень напрягает белый цвет стен. На удивление, мне нравится. Мне нравится, мне ничего не хочется менять. Я понимаю, почему напрягает белые стены, потому что дом не обжитый еще. Мы купили вот самое основное, это кровати, детям столы, чтобы они могли заниматься, стулья. На кухне все у нас есть, абсолютно все, что касается там посуды, если выпечку какую-то нужно сделать, все есть. Стол, стулья, диван, телевизор и все, больше мы ничего не покупали. А уют, ну что создает уют? Уют создает какие-то элементы... Декоры, какие-то приятные штучки Которые должны стоять там в шкафчиках Какие-то вазочки, статуэточки Какие-то картины Но ничего у нас этого нету, к сожалению Поэтому вот кажется таким дом необжитым И холодным Вот А белый цвет стен в принципе мне нравится Ну, красить, конечно Наверное стоит Потому что у нас есть места, где вообще вот Мы думали, это краска, это штукатурка она даже берется, здесь не берется, но вот в нашей спальне мы рукой так проводили, и белая оставалась на руке. То есть они, видно, забыли покрасить, не знаю. И я еще подумаю, что это нужно все обклеивать скотчем, что нужно эти вот кисточки, валики, все это застилать. Это целое дело, я вообще не знаю, когда этим заниматься. Вот... Насколько я любитель вообще этого процесса, для меня взять в руки кисточку, покрасить, там валик, это просто, знаете, такой релакс. Но вот сейчас на данный момент не хочу, не хочу заморачиваться, а вот обустроить, да, какими-то деталями, предметами интерьера, как бы с удовольствием. Кстати, мы заказали у нашего папы в Украине, с Украины, заказали рамочки с нашими фотографиями, которые висели у нас дома, там, в большом количестве, мы все поснимали, все забрали, и блин, сейчас неприятную такую историю расскажу, Мне еще, конечно, остается какая-то надежда на то, что все-таки все мы вернем, но она все меньше и меньше, это надежда, значит, заказали мы посылку, достаточно большую, значит, все фотографии, все фотографии в рамках, которые у нас висели. Я уже думала, даже если не доедут, потому что там стекло могут, ну, может, оно лопнет там или еще что-то. Вот думаю, ну, по крайней мере, фотографии останутся. И родители меня еще говорили забрать свои шубы, которые я, в принципе, очень давно не ношу, потому что шубы, мне кажется, они уже давно вышли из моды, они не настолько актуальны, но и моя мама, и Сережина родители говорят, забери, забери, забери, потому что как бы ценная вещь, что она у нас будет валяться, пылиться, пусть будет у тебя. Ну, я думаю, ладно, там две шубы, значит, мама мне там какие-то чашки, ну и самое ценное это вот фоторамки с нашими фотографиями и фотоальбомы, когда мы только-только с Сережей еще начинали там встречаться, наша роспись, ну вот еще до момента рождения детей. Ну, такие вот ценные для души вещи. Что вы думаете? Эта посылка к нам не дошла. Она просто потерялась. Где она потерялась, мы сейчас пытаемся выяснить, насколько это возможно. Понятно, что все это едет, ну, вот такими вот специфическими путями. Но я хочу сказать, что когда мы первые посылки заказывали, они приходили все запечатанные, все целое, нормальное, никто их не распечатывал на таможне. А последняя посылка, крайняя у нас была, она вся перевернута. Мы заказывали, мы забирали свой тюк, Сережа инструмент забрал, Перевернули все. Все целое, все на месте. Мы перевернули все. А это не доехало вовсе. И, как бы знаете, я уже так смирилась с теми шубами. Они мне нафиг не нужны, по сути. Я их бы и не носила. Но вот альбомы и фото мне очень-очень жаль. Ну, ребята сказали, мы будем пытаться выяснять, куда оно все делась, ну непонятно, потому что до Львова посылка пришла, во Львове тоже все ее приняли, но потом она почему-то исчезла. То есть у нас вот до какого-то момента мы следили за ней, да, и на каком-то этапе она просто потерялась. Поэтому вот так вот. Неприятно. У меня есть где-то какой-то теперь страх на подсознании, что вообще все остальное тоже не дойдет. Ну, посмотрим. По сути, я вот думаю, если заказывать шторы, шторы, они никому не нужны. Шубы еще, понятно, там их может кто-то себе забрать. Но бог с ним, заберите, но верните мне, пожалуйста, фотографии. Неприятно, очень неприятно. Есть еще такая маленькая надежда, что все-таки нам каким-то чудом она вернется. Но этой надежды все меньше и меньше становится. Кстати, если кто-то с таким сталкивался, напишите, пожалуйста. Очень будет интересно, как себя в такой ситуации вести, кому обращаться, кому стучаться. Ладно, все, проехали. Следующее. Очень важный момент. Мы наконец-то все прописались. Мы перед Новым Годом взяли ситу и 9 числа мы пошли, прописали всех детей, себя. Это большое-большое преимущество, потому что сейчас объясню. Значит, прописка дает очень много привилегий. Ну, например... Значит, дети могут ходить в какую-то спортивную муниципальную школу, заниматься всевозможными видами спорта, а именно это футбол, гандбол, большой теннис и, по-моему, если я не ошибаюсь, баскетбол. Да. Тариф какой-то вообще смешной. На год ты оплачиваешь там что-то около, ну, что-то до 100 евро. То есть ты покупаешь абонемент, за счет того, что ты прописан в этом районе, абонемент стоит до 100 евро. По-моему, или 60 или 80 евро на ребенка за целый год. Это, я считаю, вообще классно очень. Следующее. Нам нужно переоформиться теперь вот с той детской поликлиники, где мы раньше наблюдались, ну не наблюдались, мы туда уже тысячу раз дорогу забыли, да. Но забрать оттуда документы, зарегистрироваться в местной уже поликлинике, для того, чтобы получить, как нам сказали, выдается тархета санитария, и ты можешь с этой тархеты, ну там вот эта карточка, ты можешь с ней уже заходить в аптеке и покупать лекарства со скидкой. Я единственное, что не понимаю, какие лекарства можно нам покупать, потому что аптеки тут совершенно пустые, здесь нет никаких лекарств, кроме парацетамола, либо по рецепту. Но даже на парацетамол, если нам дадут скидку, это тоже будет очень приятно. Вот такие вот у нас события происходили за это время. Еще очень много чего вам хочется сказать, но мы обязательно в ближайшее время с вами встретимся и снова обо всем интересном поговорим. Спасибо всем большое за внимание, до скорых встреч. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, всех люблю, целую, всем пока-пока.